что на его я вижу божий мир чудесный и эту землю и траву и солнце яркий луч небесный благодарю творца за все за хлеб насущный и удачу за холод сной и пить. За помощь мне среди житейской грозной битвы. Благодарю, что в тишине слагаю... Крылья. В святое вдохновение, благодарю за помощь мое среди житейской грозной бесы. Я живу